Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Дарья Владимирова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет получил 5 с плюсом. В униклинике КФУ закупили 5 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Студенты КФУ победили во Всероссийском фестивале в Ростове-на-Дону. Будет ли вторая волна коронавируса? Сейчас многих волнует этот вопрос но также многие люди озабочены тем, что больницы не оборудованы как следует. Чтобы избежать худшего сценария развития событий, в Униклинику КФУ 14 сентября привезли 5 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет закупил пять аппаратов искусственной вентиляции легких и передал их университетской клинике. 14 сентября прошла церемония передачи клиники новейшего жизненно необходимого оборудования. Его вручал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Совершенно новый. Сертификация получена на них в 2020 году, только, по-моему, вот, в июле месяце, поэтому и очень долго мы договаривались с весны. Наконец-то привезли. Наверное, сегодня-завтра инженеры придут в компанию и вам уже позволят открыть и передадут к использованию. Один из аппаратов ИВЛ было принято решение направить акушерское отделение КФУ. В общей сложности медико-санитарной части КФУ было передано 5 ИВЛ на сумму 10 миллионов 430 тысяч рублей. Сегодня многие обсуждают, будет вторая волна, не будет вторая волна, но и сегодняшняя ситуация, она, к сожалению, не очень простая. И больницы наши должны быть готовы для того, чтобы достойно ответить на те вызовы, которые, к сожалению, спонтанно или ожидаемо появляются в нашей жизни. Аппараты нового поколения позволят лечить не только взрослых, но и даже новорожденных деток, что существенно облегчит жизнь врачам. Современнейшие аппараты. В России их практически нет. Это единичные на территории России. Это более 20 различных параметров. Это работа на одном и том же аппарате. И на маске, и значит, на эндотрехиальной трубке это и подогрев, это и охлаждение, это различные потоки, различные возможности. И самое главное, что аппарат совершенно четко может работать в очень большом диапазоне веса пациента, без какого риска для легких пациентов. Также ректор КФУ Гафуров отметил, что к концу октября месяца клиника получит компьютерный томограф. Кристина Надыршина, Ленардо Вильтьяров, Универньюз. Престижный мировой рейтинг QS Stars опубликовал свои результаты. В системе аудита участвовал 1001 университет, со всего мира из них 25 российские вузы. Каких результатов достиг Казанский федеральный университет, смотрите в следующем сюжете.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 Каждую третью субботу сентября, начиная с 2016 года, в России празднуется Всемирный день донора костного мозга. В этот раз этот день выпадает на 19 сентября. Пересадка костного мозга – это шанс на спасение. Но нередко из-за нехватки биоматериала в мире умирает множество людей. Благодаря тому, что в России существует реестр доноров костного мозга, случается так, что жизнь человека можно спасти. Это пятилетняя Саша, обычная девочка из обычной казанской семьи. Однако несколько лет назад жизнь Саши кардинально изменилась. У девочки обнаружили редкое генетическое заболевание, метахроническую лейкодистрофию. По прогнозам врачей жить ей оставалось буквально несколько лет. И единственное, что могло бы спасти ее жизнь, это трансплантация костного мозга от неродственного донора. Когда нашей Сашке исполнилось два с половиной года, она стала запинаться, потом перестала ходить и говорить. По прогнозам врачей оставалось жить. Год-два, причем ребенок уходит в слепоте, хотя полностью обездвиженный. Не так давно в израильской клинике Хадаса Саше сделали операцию по трансплантации костного мозга от неродственного донора. К слову, донор нашелся там же. Им стал 20-летний служащий израильской армии, пожелавший остаться анонимным. И вот теперь Саше и ее семье предстоит пройти сложный процесс реабилитации, чтобы остановить процесс заболевания и дать возможность девочке жить нормальной жизнью. Пересадка костного мозга – это процесс, при котором стволовые клетки от здорового донора вводятся в организм больного. Из их приживления могут излечить от многих заболеваний. Донор подбирается по очелей типированию. У каждого человека есть примерно 25% найти донора в семье. В остальных случаях надежда исходит от поиска чужеродного донора. Свой вклад в пополнение базы данных регистров доноров костного мозга и реабилитации людей после подобных операций вносит научно-клинический центр претезионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Так как в нем находится подходящее для этого оборудование, имеются высококвалифицированные кадры, а также значимую поддержку ему оказывает РУСФОНД. Одним из мест, где сейчас в России проводят больше всего генотипирований костного мозга, является Казанский федеральный университет. У нас создана Самая современная лаборатория при поддержке РУСФОНДА, где проводится генотипирование, то есть определение HLA-генотипа потенциальных доноров костного мозга. Основным сдерживающим фактором сейчас является недостаток потенциальных доноров, то есть недостаточное количество людей, которые входят в регистры и готовы стать донорами костного мозга. За последний год в России было проведено порядка 2000 операций по пересадке костного мозга. Такая цифра стала возможна благодаря тому, что в стране уже давно действует регистр доноров. Любой человек может найти буквально 20 минут свободного времени, прийти в лабораторию, сдав кровь, тем самым пополнив этот регистр. И кто знает, возможно, именно ваша кровь сможет спасти чью-то жизнь. Лев Диденко, Ленар Влетьяров, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону проходил 28-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна. Весна победы». Подробнее об этом в следующем сюжете. В этом году около 2000 студентов со всех субъектов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан, встретились на национальном финале. В составе делегации республики традиционно не обошлось без Казанского федерального университета. Его представили 33 лучших участника творческих коллективов. Сразу несколько творческих групп и студентов КФУ стали победителями и призерами Российской студенческой весны в различных направлениях. Одни из них – это Илья Бруяка и Евгений Новиков. Лауреаты первой степени в номинации «Социальный ролик. Отпусти». У нас была новая номинация, ее до этого не существовало, то есть ребята соревновались уже готовыми видеороликами. У нас же была другая задача, нам нужно было э, на заданную тему уже на месте э, снять видеоролик. Делегация от Республики Татарстан заняла второе место в общекомандном зачете и стала лауреатом второй степени в направлении региональной программы. В целом мы довольны, результат у нас классный. Нам очень понравился Ростов-на-Дону. Э, очень понравилось быть частью большой делегации Татарстана, взаимодействовать, общаться с ребятами с разных вузов Казани. И в целом классно, что появились какие-то новые контакты и новые знакомства. Кирилл Мукаев, Федор Пасынков, Ленар Влетьяров, Универ -Ньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!